Кроме того, для зрителей организовали показ машин экстренных служб. А здесь представлена пожарная и спасательная техника подразделений Пермского края. А вот эта аэролодка Она имеет сразу два двигателя. Основная силовая установка двигает аппарат вперед. Второй двигатель подает воздух. Вот в эти отверстия на подушке снижает трение и позволяет передвигаться на льду. И что самое интересное, такие аппараты изготавливают в Пермском крае, в Добрянке. Дмитрий Буланов, Александр Хробостов, Вести Пермь.